Рада всех видеть, и мы с вами сегодня встретились для того, чтобы поговорить тема нашего вебинара «Личностный рост и саморазвитие лидера. Раскройте свой потенциал». Ну и начну я наш вебинар с такого одного небольшого еврейского анекдота. Приехал один раввин, новый раввин, приехал в город, и естественно евреи к нему пошли за советом и спрашивают, «Скажи, пожалуйста, нам покупать дрова сейчас или не покупать, какая будет зима? Если дрова будет холодная, то дровами надо поставить уже сейчас». Если она будет теплая, то стоит подождать. Но ну, Равин подумал и говорит, покупайте дрова. Ушли ли а Равин стал думать, что же я такое сказал. А вдруг зима будет теплой, а я им посоветовал покупать дрова. Я потеряю свой авторитет, они не будут мне верить. И вот он пошел в бюро, где прогнозы дают. И приходит туда к молодому человеку и говорит, скажи, пожалуйста, а какая по прогнозу будет зима? Холодно будет ответили ему, откуда вы, откуда вы знаете, ему отвечают, так вот евреи уже дрова покупают. То есть этот анекдот такой, знаете, в парадоксальной форме, доносит на, до нас очень важную истину. Все зависит от самого человека. Каждый человек сам определяет свою жизнь. Иными словами, каждый человек потенциальный лидер. Каждый выбирает, что ему делать. Если говорить о теме нашего вебинара сегодня, то вот о личностном росте, о развитии, раскрытии своего потенциала. Уже написано не один десяток, а может быть даже, если не сотни, статей, публикаций различных И, казалось бы, все мало-мало пишут и пишут. Ну, наверное, потому что эта тема, как и тема лидерства, она неисчерпаемая. И как неисчерпаемый мнение людей, разных на эту тему. Человек, который задался целью существенно вырасти над собой вчерашним, который решил изменить свою жизнь, повысить свой потенциал, узнать свои возможности, то человек и становится лидером. Потому что только лидер способен на такой поступок. Ведь личностный рост только со стороны кажется такой, знаете, детской забавой или очередным увлечением на пару дней. Вот сегодня я решила заняться личностным ростом, сегодня-завтра, а потом забросила, потому что мне некогда». На самом деле это постоянное саморазвитие. Если человек решил этим заняться, то ему придется действовать в этом направлении постоянно. Каждый день, каждую минуту. Это не пустые слова. На начальном этапе человека ждет такая, знаете, определенная эйфория, определенные прорывы в жизни, новые познания. А вот дальше начинается настоящая работа над собой. Человек так устроен, что нам гораздо удобнее оставаться в такой, знаете, габании привычного комфортного. А личный рост, он подразумевает выход из зоны комфорта, он подразумевает постоянное самосовершенствование. Это не эстафета и не кровь, это скорее такая, знаете, марафонская дистанция. В чем же плюсы постоянного саморазвития? Смотрите, плюсы и минусы. Ну, поговорим о плюсах. Первое. Ты начинаешь узнавать о себе об окружающем мире больше, чем думала до этого. По-настоящему начинаешь ощущать себя, свои возможности, таланты, потенциал и ресурсы. Это второе. Ну, третье. Значительно расширяются установки привычного. И Мировоз... четвертое. Мировоззрение восприятие окружающей действительно значительно шире. И, следовательно, ты можешь значительно шире применить свои возможности. Ну, то, что я вот выделила четыре, на самом деле их может быть гораздо больше. Но вот что касается минусов. Один из минусов, который здесь скроется, скорее всего, это минус не для всех, а для тех, кто боится своего роста. Это, знаете, как с воронкой в трубе. Узкое отверстие означает узкое мировоззрение и мировосприятие. И через такое вот отверстие в мир можно выдать крайне мало своих возможностей и ресурсов. И мы, если располагаем какими-то ресурсами на определенный момент, то мы можем через это узкое отверстие совсем мало их выдать. Чем шире отверстие, тем больше мы можем выдать этих ресурсов. И человек как бы ограничивает сам себя и ставит себе барьеры. И в то же самое время здесь кроются определенные дивиденды. Поскольку поток входящих проблем, забот и задач через такое узкое отверстие значительно мал, можно сильно не волноваться. Проблемы есть, но их мало. Мир вокруг этого человека очень узок, но ему хватает. Вот так человек и живет в своем узком мире, спокойно ожидая, когда жизнь появится к концу, так скажем. А реальный мир, который такой большой, захватывающий, с большими возможностями, которые от человека могли бы ожидать, так и остались за пределами его восприятия. То есть человек может прожить до конца жизни, может в конце жизни может не понять, что с ним произошло, а может быть и понять, что произошло что-то такое, что он мог как раз достичь большего, но он потерял свои возможности, и на сегодняшний день это уже невозможно. И другой пример: человек, который решился заняться саморазвитием и личностным ростом. Конечно, это непросто. Ведь не просто так говорится, что самая тяжелая работа – это работа над собой. Но какие возможности даются человеку, который э, все-таки решил заняться э, саморазвитием? Мы ну, возьмем пример с первым индивидуумом. Труба с узким отверстием у человека, который развивается, это отверстие значительно шире, раз в три или четыре. То есть чем больше человек развивается, тем больше расширяется вот это отверстие, воронка. И тем больше этот человек работает над собой, чем шире его мироощущения и мировосприятие. А значит, конечно, отсюда и возможности, и знания, и опыт, которые перед ними открываются. И опыт становится гораздо больше, и возможности становятся гораздо больше. Хотя, знаете, в этом есть, наверное, свои трудности, потому что человеку, у которого мировоззрение шире, и ему есть гораздо больше, что предъявить этому миру, проблемы, заботы, волнения, которые приходят, тоже гораздо больше и шире, чем в первом случае. Во многом это плата за тот потенциал и те возможности, которыми обладает этот человек. Это плата за тот самый успех, признание возможности, которые мир открывает перед таким человеком. И у каждого человека выбор оставаться с таким вот мировоззрением, которое у него есть на данный момент, или значительно расширить его рамки. Конечно, это принесет свои проблемы и заботы, и мы должны это понимать, но и награда за это значительно выше. Эрнест Цветков в своей книге, это человек, который занимается психолог, публицист, в своей книге «Поиск утраченного я» написал такую интересную фразу. «Потребность изменить свою жизнь заложена человеке на уровне инстинкта. Это не прерогатива продвинутых. Это биологически заданная программа выживания каждой человек в себе. Это такая же насущная потребность, как любовь. Ставьте, пожалуйста, еще раз эту фразу, и давайте попробуем порассуждать, как вы понимаете смысл этого высказывания. Можно включать, девочки, микрофоны и говорить, или писать в чате. Есть мнение? Оля, ты поменяла картинку. Вот да. угу. Нет, я не вижу чата просто. Нет, я смотрю. А, чат есть, да. Угу. Можно вслух говорить, девочки. Да, можно вслух говорить. Понятно, фраза? Вот а пишут. Писала? Да. Что там, Лена, я не вижу просто часто. Человек никогда не стоит на месте. Если он не развивается, он деградирует. Mm -hmm. Все так, да. И я бы сказала, как любовь толкает нас на какие-то большие дела и поступки, да, так и потребность и, и приводит к хорошим результатам, и человек ради любви готов меняться, расти, совершенствоваться, да, так и потребность изменить свою жизнь она как бы приводит к позитивным результатам. То есть для нас любовь-двигатель саморазвития может быть, да, и также потребность изменить жизнь на биологическом уровне, чтобы выжить, чтобы стать лучшим, чтобы найти себе пару лучшую, да, дает движение. Девочки, а еще ты... кто-то? Каменская, Анна, город Орел. А, слышно? Да, слышно. слышно да? Ага, всех приветствую. А, э, дело в том, что вот этот момент совершенствования, он не заставляет себя ждать. И как ты только начинаешь двигаться, как ты только начинаешь действовать, тебе открываются навстречу такие горизонты, что ты начинаешь понимать, что все работает. Все работает, это дает ну, как бы такие силы, и главный момент, вот, наверное, в совершенствовании, ну, во-первых, изначально, чтобы ну, начать, то есть первый шаг сделать на этом этапе, какая-то мотивация, какой-то должен быть толчок, но это, наверное, для каждого человека свой. Не просто так, я хочу быть лучше, я хочу быть совершенней, и что я тогда должна делать? То есть вот, вот вопрос мотивации у каждого, наверное, свой, и вот здесь вот срабатывают твои лидерские качества, что ты не можешь стоять где-то в стороне, ты не можешь надушно наблюдать за, то, что при... за тем, что происходит на работе, дома, в семье, в жизни, я не знаю, там, на огороде, вот, и поэтому именно это дает вот какие-то... Это и есть, наверное, вся наша жизнь, это и есть мотивация к тому, чтобы быть, ну, не впереди, а быть примером. Примером и о, стараться всем, наверное, показывать, доказывать именно своими делами, что это реально возможно, и у тебя э, рядом идут люди, не знаю, там, соратники, и тоже становится как-то, вы вместе становитесь, там, не знаю, на ступеньку выше, лучше. А, поэтому м, самое главное начать. Я к чему хотела сказать, что самое главное начать, действовать. И тогда ты понимаешь, что м, вот если да что-то не получилось, руки не опускаются. Спасибо, Аня. Я бы тут только чуть-чуть вот еще добавила, да, все абсолютно правильно сказано, что и скорее всего лю люди вот с лидерскими задатками, да, и начинают действовать, потому мы их и называем лидеры, что они начинают действовать в том числе. Еще тут есть мнение, Оль. Да такие. нет интересных задач перед тобой, жизнь становится скучной. Угу. Уже хорошо сказано. И еще Лиза скорик пишет. В чем смысл топтаться на одном месте? Это уже и на жизнь не похоже. Да. Ну, я бы, допустим, Лариса, я, я хотела бы сказать еще, что, опять-таки, правильно сказано, что только лидерам это возможно, совершенствование. Потому что я знаю многих людей, которые топчатся на одном месте, и им большего не надо. Им комфортно, Нет, да? Им, да, комфортно. Да, вот чего-то там достиг в своей жизни, и все. И сидит, как я не знаю, как трава на на потоке речном, она плывет по течению, больше ничего не надо, выплывать не надо, а здесь вот совершенствоваться это все таки лидерские качества, только когда есть какая-то жизненная ситуация, которая нас толкает к чему-то, тогда мы начинаем, когда нас не устраивает то, в чем мы возимся, да, и хочется чего-то большего, то есть желание, для этого должно быть большое желание совершенствоваться. И это я считаю, что только вот лидером может, ну, плюс-минус лидером, да? Да. Да. Ну, может быть, не плюс-минус лидером. Дело в том, что мы с вами же говорили про лидера, это не тот человек, который берет в руки транспаранты и высыпает. И, да. берет... вот, и имеет просто какие-то определенные задатки, качества. Еще есть какие-то мнения? Есть еще тут мнение. Э -э Ирина F.Y.U. Это кто у нас, Ирина? Это, наверное, Ира Тридман. Да? Да. Не попробуешь, не узнаешь упущенные возможности. Да? Да, это то, что да. Часто а именно мы... это нас как бы и мотивирует в том числе, да? Mm -hmm. Ну, пойдем дальше. Хорошо. А можно еще? Да, можно, конечно. <с> Добрый вечер всем. А мне еще кажется, что каждый, каждый такой жизненный этап, он ставит новые mm -hmm. задачи и открывает новые возможности. И уже в рамках самой этой ситуации у тебя появляется... Э куча каких-то направлений, в которых ты можешь двигаться, э, в которые ты можешь раскрывать, которые ты можешь, э, ну, выкладываться для других, вести за собой. То есть, ну вот. И в принципе это, да, это логично, это это необходимо, наверное, человеку, который может это делать. И это, ну как в общем, как течение жизни. Mm -hmm. Смотрите, Цветков же здесь пишет, что вообще как бы совершенствование это не прерогатива продвинутых, то есть он как бы, наверное, отвергает то, что мы с вами говорим, что это прерогативы лидеров. Он пишет, что это биологически заданная программа выживания каждой человеческой особи. Ну да, с накопленным опытом появляются какие-то новые, наверное, задачи и возможности. А, а смотрите, мне кажется, вот если это на уровне биологическом, да, какие-то обстоятельства нас подвигают, к изменениям, когда ты понимаешь, что в данной ситуации жить больше невозможно, ну, как бы биологически не выжить, в том числе. То есть невозможно работать на этой работе, да, потому что какие-то там нюансы есть, и поэтому мы невозможно получать такую зарплату, невозможно иметь такого мужа и так далее, да, наверное. Да? Но опять-таки это только сильные так могут. Не каждый может бр взять, бросить работу, не каждый может взять, там развестись, бьет, ну, значит любит. Но ну, вот, как бы не всякий, все равно. Это не совсем биологическое. Я бы здесь не поспорила. Э э э э э это все-таки должно быть состояние ума. Да. Э э э. Я вот тоже с ним, кстати, поспорила. Когда прочитала первый раз эту фразу, я вообще была не согласна. Думаю, ну, как это так? Это получается, что каждый человек, это заложено в каждом человеке. Ну, смотрите, он же не говорит, может быть, об, об изменении на уровне каком-то высоком, не только, вернее, на уровне mm -hmm. каком-то высоком, а именно, может быть, самого невысокого уровня. Потребность изменить свою жизнь. Разные могут быть уровни. Да? Интересно, смотрите, сколько всего затронуло, да, и биологический уровень, и любовь, что, в общем-то, до, до определенного уровня, определенного уровня от человека требует. Ведь и любить не каждый может, или он сравнивает это с любовью, да? Так, у меня зависла презентация, Я сейчас попробую еще раз. Потому что если это рассматривать даже на уровне детей, то каждый этап проходит ребенок, и ему нужен двигаться дальше. Uh -huh. Да, ребенок может, нужно... так уже больше, юношеский возраст еще что-то открывает, что-то. Да, это не, не, не, не именно, что может сугубо лидерские качества. А Все равно жизнь требует от тебя как какого-то развития, каких-то изменений. Угу. Вообще, смотрите, личностный рост и саморазвитие нужны каждому. То есть мы пришли к этому, так что каждому они нужны. И вот возникает вопрос, зачем? Ну, наверное, ответ прост, потому что у нас современный наш мир, он быстро растет, быстро меняется, и каждому человеку нужны хорошие навыки продвижения себя. Иначе, знаете, как в диких джунглях обычному человеку не проявиться, не выжить. И чего, чего же можно достичь благодаря вот такому личностному саморазвитию? Ну, наверное, больше уверенности, больше силы, выше скорость реакции, меньше страхов будет. И если человек сам не займется собой, не начнет прогрессировать, тогда мир и социум сами, не, сами привозят к ему руки. То, то есть я хочу сказать о том, что если человек сам не выберет свой путь, каким образом развивать его свои личностные качества, как продвигаться вперед, и что делать? То, естественно, мир, то есть окружающее общество, даже родные, близкие, друзья и социум, они хорошо приложат к нему руку, в том смысле, что они направят человеку туда, куда они хотят. Да? И человеку привезут делать то, что он не хотел, и тем не менее подался такому-то влиянию. И человек тогда уже будет не расти в данной ситуации, а приспосабливаться. И будет вгонять в себя такие, знаете, ненужные рамки и ограничения. И вот цена таким изменением будет высока. Цена как стрессы, ссоры, потери сил, депрессии, ну, да мало ли чего, может быть, еще тонется и так далее. А если не продолжить естественным образом изнутри, то можно говорить о том, что личность качественно растет. Тогда человек реализует заложенной природой свой потенциал, который у него есть, раскрывается, становится самим собой. Ну и, конечно же, успешным. Ну, какие бонусы получает человек, если личность нарастет? Плотно и глубоко контактирует со своей природой, живет по своим планам, согласно своим предназначению, своим мечтам, становится активным, эффективным, чувствует удовлетворение от жизни и счастья. Если мы не удовлетворены своей жизнью, если мы проваливаемся в стрессах, и периодически на нас наваливается хандра, если подстерегают неурядицы, ну, приходится что-то менять, потому что если это постоянно-постоянно происходит, то мы не можем жить так. И любые позитивные качественные изменения сопровождаются вот таким личностным ростом. Если уже изменения в вашей жизни неизбежно, то почему бы не заняться личностным ростом целенаправленно и самостоятельно? Вот вы говорили о том, я не помню, кто говорил, что на каждом новом этапе начинается да, какой-то новый этап развития. То есть у человека что-то происходит, что-то ему нужно, и начинаются вот такие изменения. С чего начинается вот такой личностный рост и саморазвитие? В первую очередь, любое движение начинается с определения цели. Первое, как определить цель. Надо осмотреться, смотреться вокруг, посмотреть, подумать, где мы находимся в данный момент. Любой путь начинается с определения точки старта. Вот есть точка старта, и нам нужно понять, какие недостатки у нас есть, что конкретно нас в нашей жизни не устраивает. Одним словом, этот шаг — определение проблемы недостатков. То есть есть какие то проблемы, есть такие-то недостатки у меня, и я понимаю, что нужно работать над собой. Дальше нам необходимо решить, куда хотим попасть, да? по какому направлению работать над собой. Мы не можем сразу решить полностью, что мы сейчас будем и отдыхать, и у нас будут прекрасные отношения, там и собственные дела, и карьера, и да, замечательное здоровье. Нам нужно решить, куда нам надо попасть. Это более такой позитивный пункт. И нужно понять, чего хотим от своего развития, какой навык или способность хотим наработать, чего в жизни хотим вообще достичь. И здесь нужна конкретика четкое. Третье. Нужно найти способы реализации целей. Чтобы не допускать ошибок, нужно определить самый эффективный способ достижения цели в личностном росте и саморазвитии. Это может быть что угодно. Какой-то тренинг, полезная литература, образование и даже собственный дневник самоанализа. Знаете, раньше у модно было в прежние времена в 20 веке писать дневники, да, где описывали все, что происходило, и там происходил как бы самоанализ. Сейчас, я, сколько я знаю, сейчас опять возвращаются к этим дневникам, но это уже в электронном виде достаточно часто пишут, потому что мы уже от руки редко пишем. И вот эти дневники, они могут как раз самоанализа: что я достиг сегодня, что я хочу и так далее. Важно, чтобы этот способ самореализации подходил конкретно конкретному человеку и был самым эффективным всех рассмотренных. И следующее. Нужно просто начать движение. Этот пункт является обязательным. Ведь многие люди терпят поражение, когда сталкиваются с трудностями и какими-то разочарованиями. Ну, вот есть трудности, есть проблемы. Я выбрала что-то. А дальше все пошло, какое-то, как-то не получается, какие то неурядицы, не хватает времени, не хватает финансового, еще чего-то не хватает. И движение так и не начинаем. План продумали, а движение не начали. Ну Понятно, что, знаете, теория теории, практика требует от нас применения совсем других ресурсов, нежели тех, которые уже есть. Смотрите, что получается. В любом случае, когда вы делаете какие-то определенные шаги, разработали план, начали движение, на каком-то этапе необходимо просто остановиться и посмотреть, что получилось по мере продвижения. Туда ли я иду, то ли я развиваю. То есть на пути личностного роста это мой личностный рост саморазвития, или я занимаюсь не тем, что надо, чтобы не избежать потом разочарования, стресса, когда мы приходим уже в конце и понимаем, что нам-то это не нужно было. А мы потратили силы, время, здоровье свое, а получили не то, что надо. То есть нужно периодически смотреть, анализировать, и, что и туда мы идем или не туда. Те же те у нас способы движения или не те способы движения. Поэтому вот эта обратная связь необходимо от себя получать обратную связь. Еще, кстати, очень хорошо бы иметь э, таких, знаете, близкие каких-то, ну, я не говорю, наставников, может быть, друзей, знакомых, э, которые э, спрашивать можно у них, чтобы они с сказали, что у вас, у вас изменилось, хорошее это или нехорошее изменение произошло у вас. Ну, хотя не особенно прислушиваться надо, потому что иногда бывают друзья дают такие советы, что лучше и не следовать этим советам, но тем не менее. Хорошо, когда есть близкий человек, который увидит ваши изменения и скажет, да, вот классно, ты так изменилась, ты столько достигла, ты вот правильно идешь, то есть, знаете, к верной дороге эти товарищи. То есть, если обычно застрянет человек, то необходима помощь кого-то. Ну, это может быть, конечно, и психолог, который поможет сдвинуть с мертвой точки и убрать внутренние препятствия. Личностный рост и саморазвитие – это жизнь, которая полна чудес и превращений. Иногда на этом пути нам комфортно, иногда восхитительно, порой встречаются сложности. Но как бы то ни было, занимаясь личностным ростом и саморазвитием, мы не разочаровываемся. Нас ждут всегда открытия, перемены к лучшему, ну и все, что хотите, самое позитивное. И я вас уверяю, что если вы решите заняться личностным ростом, то вас передержит увлекательное путешествие. Но здесь есть одно «но». Подлинный личностный рост – это честный рост. Нельзя сократить это расстояние, выдавая желаемое за действительное. Ваша первичная задача состоит в том, чтобы открывать и принимать новые истины, Независимо, насколько сложными или неприятными могут казаться последствия, невозможно решать проблемы, не признавая их существование. То есть мы не можем, если мы не определим проблемы, которые существуют, мы не можем их решить. Каким образом построить большую карьеру, если не признаешь, что текущая работа не подходит? Каким образом улучшить отношения, если отказываешься признать, что ощущаешь пустоту и одиночество? Каким образом улучшить здоровье, если не соглашаешься с тем? что текущие привычки влияют на здоровье. Реальность является высшим арбитром правды или истины. Если ваши мысли, убеждения и действия не согласуются с правдой, то пострадают ваши результаты. Позиционирование себя в таком ключе не гарантирует вам успеха, но придерживаться лжи достаточно, чтобы гарантировать провал. То есть если мы будем лгать, то провал будет точным. Когда присоединяешься к истине, ваши неприятности не разрешатся сами в одной части. То есть я не хочу сказать, что если вы будете говорить только правду, то ваши неприятности и проблемы сразу разрешатся. Нет. Но это первый важный шаг в правильном направлении. Когда мы отрицаем проблемы, мы отворачиваемся от правды. Ложь, которую мы говорим сами себе, порождает больше лжи который заражает наш ум, вплетая в нашу личность разные-разные неприятные черты, качества и так далее. То есть мы говорим о том, что если мы говорим себе правду, только тогда можем идти на пути к личностному росту. Вот для этого я предлагаю вам сейчас такую табличку заполнить. Посмотрите, пожалуйста, сферы своей жизни которые у нас есть. Ну, сферы жизни бывают разные, мы постарались сделать такие сферы, которые более-менее такие обтекаемые. И поставьте оценку от 1 до 10. То есть, понятно, если у вас совсем эта э, сфера жизни как бы не добились вы ничего там, э, то есть, давайте так, начнем с десятки. Если 10, то вы в полной мере достигаете желаемого. Если единица, то э, желаемого вашего недостигли вы. Потратьте несколько минут, пожалуйста, заполните, это для вас. А как заполнять? Нет, просто переломить табличку, возьмите там листочек бумаги и просто поставьте, например, там привычки распорядок дня, там такая-то цифра. Мне это не надо, чтобы это для вас, не для меня. Шкала, да? Просто да, шкала просто... такая, шкала одного до десяти. То есть единичка это там, где абсолютно вы не добиваете желаемого в данной сфере. а 10, что в полной мере достигаете желаемого. И вы долго не задумываетесь, потому что обычно, когда вот самое первое, то, что вы оцениваете, это самое лучшее. А, а я хочу, меня слышно, да, Лена? Да. Это я на это Запорожье. Цель жизни и вклад. Это как ты каждый день понимаешь это? А сколько есть цель жизни вообще каждый день, да? И вклад в эту цель. это в какой-то э, сфере жизни затрудняетесь что-нибудь вы можете оставить это так. Девочки, заполнили? Да. Угу. Значит, смотрите, если а, заполнили, а, то самое интересное, что обычно, а, вот, что в самых слабых сферах а, мы поддаемся обычным вот этому лжи и отрицанию, поскольку для нас это является самыми сложными. Сферами, потому что если у нас все замечательно, мы не задумываясь, ставим себе девятку или десятку. А дальше начинаем вот, думать, как что же поставить. Хочется и одну, и другую оценку поставить. Теперь смотрите, я хочу, чтобы вы посмотрели на эти же числа с другой стороны. Поменяйте, пожалуйста, все числа ниже 9 на единицу, Так, чтобы в таблице остались только 1, 9 и 10. Ниже 9 на единицу. Да. То есть таблицы только 1, 9 и 10, которые ниже 9 на единицу, то есть 8, 7, 6 и так далее на единицу. Как теперь выглядит ваша Таблица. <смех> <Хорошо>. Поменялось, да? <смех> uh, так вот, значит, смотрите, если мы не можем оценить сферу на 9 или 10, значит, очевидно, мы не достигаем желаемого в полной мере. Особенно это сильно ощущается, когда смотришь на семерки. Uh, много семерок получилось у вас? Посмотрите себя сначала, это первое заполненное. То есть на первом. <смех> Что? Здесь У меня семерки. вообще нет семерок. Пятерки есть, семерок Пятерки. нет. Семерок нет. Вот хорошо, потому что, знаете, когда смотришь на семерку, на первый взгляд семерка смотрится неплохо, да, это не пятерка, это семерка. Но это настоящие девятки и десятки очень далеки от семерки. То есть десятки настолько далеко находятся, что их не видно с позиции семерки. То есть семерка, что такое семь? Это то, что мы получаем когда позволяем слишком много лжи отрицанию врезать в нашу жизнь. Это фальшивая оценка, то есть это перевернутая, переодетая единичка. Либо у нас есть то, что мы хотим, либо нет. Оценка 6, 7 или 8, которую мы даем, это тогда, когда мы знаем, что у нас нет того, что хотим, но еще не готовы передать это. Люди, которые, как правило, ставят оценку 7 или около того, то есть 6, там 8, это те люди, которые не создают... То, что им необходимо. То есть семь – это что? Это работа, которая у человека есть, а не целенаправленная карьера. Семь – это комфортные жилищные условия, а не глубокие удовлетворяющие взаимоотношения. Семь – это доход, который покрывает ваши основные расходы, но не предоставляющий настоящие изобилие. Когда вы оцениваете какую-нибудь часть жизни вашей на семерку, в действительности вы говорите, «Это не то, что я хочу, но я не уверена, могу ли добиться большего». Так что я пока притворюсь, что здесь у меня все достаточно неплохо. Хотя, возможно, все встает хуже. Тем не менее, правда заключается в том, что если вы не получаете желаемого, <связываем> вы не находитесь в той самой плохой возможной ситуации. Честная <связываем> оценка <связываем> имеет отношение к пути, к которому вы последуете, чем к тому положению, где вы находитесь. Ну, например, приведу пример с собой. Я абсолютно люблю свою нынешнюю работу я бы обязательно оценила бы ее вот здесь, на десятку. Я, почему? Я пользуюсь определенным уровнем успеха в этой области. Но это не та причина, почему я оцениваю так высоко. Если я вернусь во времена, когда я только начинала, я бы все равно оценила свою работу. Ну, может, не на 10, но на 9. Хотя я тогда практически не имела никаких внешних свидетельств успеха. Но я знала, что я была на правильном пути. То есть мое положение не имело значения. Высокая оценка исходила из понимания что я иду в правильном направлении. То есть я выбрала себе направление, я оценила свою карьеру, работу, что она должна быть у меня 9, и я шла в этом направлении. А когда мы оцениваем какую-то часть своей жизни в семерку, это значит, что на нужном пути. Но мы не хотим соглашаться с этим. То есть ваша оценка должна исходить из того пути, который вы хотите. Возможно, вы начнете с нуля, в новой карьере, в новых отношениях или в новом духовном поиске. Но все равно оцените эту часть своей жизни на 9 или на 10, если вы в правильном пути. То есть, не знаю, понятно я говорю или нет, то есть, когда, если вы хотите, например, что-то изменить в карьере или на работе, и сейчас, сейчас понимаете, что у вас пятерка, но вы хотите какие-то личностные изменения, то оцените это, например, на 9 или на 10, и ниже 9. И тогда вы понимаете, что вам необходимо сделать, с какой личностный рост вам нужно сделать в своей работе для того, чтобы добиться какой-то карьеры. Если вы хотите, чтобы ваши привычки из порядка для дня оценить на 9, оцените сразу на 9 и продумайте четкий план. Что вы должны сделать для того, чтобы вы пришли к этой девятке, то есть понимая, что вы на правильном этом пути. Так, давайте дальше продвинемся. Я так презентацию. Угу. Так, минутку, перегружусь. Удивила вас что-нибудь в ваших табличках описания? Ну, да. ну что это за, ну много открылись глаза. Глаза открылись, это хорошо. Это да. была моя цель. Пишут, пишут, Оля, ты если не видишь сейчас да? да. Пишут девочки мощно, э, интересно, отличный совет с оценками. Да. Пишут, что почему-то именно семерок у меня получилось много, а что же делать с тройками, с двойками? Ну вот говорим, я написала, что пересмотреть, поставить цель, как ты показала только что в предыдущем слайде, да, обозначить действия, начать движение. Да, и самое главное, смотрите, надо четко поставить определенные, куда мы хотим идти, для чего мы хотим туда прийти, что мы хотим получить, какой результат. Хотя я хочу сказать, что тройки и двойки – это не самый плохой вариант. Это есть над чем работать. Я почему говорил про семерки? Семерка – это, знаете, что-то средненькое. У меня вот вроде бы все это низкое приводила пример, да. Низка, зарплата неплохая вроде бы, мне хватает на хлеб с маслом. Вот сегодня хватает, завтра, может, до конца жизни. А если я хочу что-то большего еще? Олечка, извините, пожалуйста, а вот вопрос. А если на семерку здоровье и тонус, и на семерку умственное развитие и образование? А это надо просто пересмотреть, почему семерку поставили. Его не хотите, чтобы у вас было здоровье и тонус в хорошем состоянии? На девятку. Но я же не знала, что так будет оцениваться, поэтому... Да, девочки, то, что вы сейчас, вот сейчас вы сделали, это как бы такой первый шаг. Попробуйте, вы просто посидите еще дальше и попробуйте разобраться с этой табличкой и оценить. Это не то, что вы вот сейчас оценили и все. Возьмите, попробуйте оценить э, вообще сферы вашей жизни. Вы можете в эту табличку написать любые сферы вашей жизни. Вы можете расписать, например, здоровье – это одно, то у нас другое. Э, работа и карьера, там, может, духовный рост вам не подходит пока. Или написать, что для вас значит духовный рост. И самое главное, чтобы что такое личностный род, Это ставить девятки, десятки. Все. Точно. Вот, да. да. Нет, например, я ставлю, и оцениваю, нет у меня сегодня, вот единицу у меня стоит, значит, это вот нет у меня того личностного роста, значит, мне дойти к девятке, и десятке. Но не, не к семерке. Если я хочу прийти к семерке, то это не тот путь, который я выбрала. Абсолютно да. верно. Согласны. Mm -hmm. угу, Идем, а, значит, мы правильным путем. Вот, девочки, молодцы. Смотрите, э, э, вот вопросы личностного лидерства, которые э, мы себя должны задать, то есть в чем моя миссия, да? Если мы говорим сейчас для лидеров, то есть мы сейчас говорим про себя, но дальше мы переходим к тому, что мы же с вами говорили, что мы лидеры, да, и что мы влияем не только изменяем свою жизнь, но и жизнь других людей. То есть то, что вы сейчас, например, послушаете, это не значит, что вы для себя только оставите это. Может быть, вы поможете другим что-то сделать. И поэтому лидер всегда задает себе вопрос, в чем моя миссия, что я хочу сделать для других людей, какова моя роль, кто я для них, какие ценности мне важны, какие у меня цели. Какие качества мне помогут какими нужно успевать? Какие способности у меня есть? Что я умею лучше всего? И чему мне еще нужно учиться? Вот смотрите, последние а, вопросы, два вопроса. Это то, что как мы говорим про качество. Да? Качество, которое помогут лидеру, и качество, которые помогут лидеру для других. И это тоже очень важно. И теперь вот смотрим, переходим к этим качествам. Очень часто будущий лидер а, не знает, с чего начать свое становление. Отсюда вообще возникает страх что ничего не получится, и вообще-то была плохая затея. Мы предлагаем начать с вашего лидера с выполнения основных рекомендаций. Итак, качество лидера. Первое ⁇ знание себя и своих ценностей. Это значит, что нужно знать, к чему вы стремитесь, знать себя, свои ценности. Лидеры знают свои сильные и слабые стороны и объективно оценивают свое поведение. Они признают свои недостатки, открыты для обратной связи и готовы вносить изменения в свои личностные качества, если в этом есть, конечно, необходимость. Хороший лидер стремится к совершенству. Он не только придерживается высоких стандартов, но и активно поднимает планку, чтобы достичь совершенства в разных областях своей деятельности. Следующее – видение будущего. Ну, смотрите, мы повторяем то, что у нас было на семинаре, да? мы говорили про видение, про изменения. Настоящий лидер имеет ясное видение будущего, четкую цель, которой предстоит прийти. Его видение становится жгучим огнем, не дающим покоя, заряжающей энергией все окружение. Человек с таким видением подобен миссионеру, посвящающему свою жизнь большому служению и готовность идти вперед. Даже если никто не понимает, не принимайте вообще его всерьез и не верит в его успех. Бывает, когда лидер готов искриться весь, а люди не понимают, что это он так... Куда он идет и куда он нас вообще зовет. Но все равно лидеры становятся бывают убежденными в том, что необходимо это, потому что у них есть видение будущего. Он понимает, что будущее такое должно быть, я должен туда обязательно прийти. Дальше готовность рисковать. Вот тут очень интересный этот момент. Я бы назвала его одним из таких главных моментов, потому что именно вот видение будущего помогает людям, лидерам, брать на себя какие-то риски. Именно из видения приходит понимание того, что нужно рисковать для того, чтобы выполнить какую-то свою определенную миссию и привести людей куда-то. И такое состояние обычно, знаете, занимают, называют вирусным, заразным, да? есть готовность вот это рисковать. Ну, знаете, есть такое выражение «риск – благородное дело», да? или расхожая фраза «кто не рискует, тот не пьет шампанского». Не бойтесь рисковать, потому что, как известно, если на риск не идти, то очень легко можно стать боязливым. А с таким качеством выбиться лидере практически невозможно. То есть лидер должен рисковать. К тому же никто не заставляет вас рисковать тем, что у вас есть. Есть вполне достаточно небольшие, ну небольшие, знаете, делать такие ставки не рисковать вообще безрассудно. Просто подумать, чем я могу рисковать и быть с немножечко смелее. Если в вашей жизни не было провалов, то вы не лидер сразу могу сказать. То есть у всех каждого лидера, который рискует, есть провалы. Но несмотря на это, вот всегда говорят о том, что не рисковать вообще – это самый большой риск. Призвание лидеру быть там, где нет гарантии на успех где на самом деле можно ударить лицом грязь. Чтобы преуспеть, надо попробовать что-то новое. Когда в детстве мы делали первые шаги, пытались там направить ложку в рот, завязывали шнурки на ботинках, вопрос успешности не стоял. Это были наши первые рискованные предприятия. Мы знали, что с первого раза не получится, но никто не бросал начатое дело на полпути. Ошибки и неудачные удары часто становятся важным, полезным опытом. Ну, это должны помнить и те, кто играет на поле, и те, кто стоит у кромки, высмеивает игроков. Риск – это то, без чего лидер просто невозможно быть лидером. Это запомните, пожалуйста, мы с вами об этом говорить, будем говорить немножко позже еще. Следующее – наличие навыков межличностного общения. Ну, про это, наверное, говорить наверное, не стоит очень долго, потому что если лидер чувствует неудобство при общении с людьми, и очень сложно контактировать, то проблема может заключаться в том, что нет навыков общения. Вот как любая другая способность, которой можно научиться, хорошие навыки общения требуют практики для развития. Если вы находитесь в правильном состоянии осознания для начала, вам понадобится сначала имитировать свое поведение, например, улыбаться или подражать. С практикой вы будете чувствовать себя все более комфортно в различных ситуациях в обществе, когда вы научитесь чувствовать себя естественно. То есть очень бывают, часто говорят люди, что мы не умеем обходить на аудиторию, мы не умеем общаться с людьми, нам очень трудно подойти к человеку, с ним пообщаться, что-то спросить, поговорить и так далее. И это, вот это, найдите себе первый, как бы такой один совет, найдите себе ту аудиторию, которой вам комфортно. Ваши друзья, ваши близкие какие-то, ваши родственники, и пообщайтесь с ними. И потом дальше вы будете расширять уже свои непосредственно навыки. Но про э, вот, наличие навыков международного общения мы немножко затронули на прошлом семинаре, и мы будем с вами про это еще говорить. Вот трудолюбие. Ну, понятно. Лидер свои качества, личностные качества без трудолюбия невозможно совершенно развивать, то есть без труда ни Это трудный, очень это тяжелый труд, это каждодневный труд. В самом начале вебинара я говорила о том, что эта затея просто провалится, если мы не будем каждый день трудиться, трудиться и трудиться, потому что мы не можем что-то развивать, потом бросить это все, если не получится, ну и не надо нам это Дальше. Способность к анализу и оценке результатов. То есть не просто мы развиваем свои качества, а вот то, что я говорила, нужно остановиться, посмотреть, идем на правильном направлении или неправильном направлении, и оценить свои результаты, каких результатов я достигла на этом пути. Ну, упорство. Ну, с этим вообще не поспоришь, потому что упорство – это то качество, которое просто необходимо, потому что без упорства, или, как говорят иногда, упрямство, но больше нравится мне упорство, ничего и не будет. Ну и последнее – это умение разрабатывать цели. Вот то, что мы говорили в самом начале, лидеры должны иметь четкое представление о том, куда хотят идти и чего намеренно добиться. То есть они видят четкую картину и создают такой, как бы, знаете, стратегический план для достижения своих целей. Ставьте перед собой очень ясные и такие понятные цели. Часто мы не понимаем, чего именно хотим, как в жизни, так и на работе. Поэтому получаем совсем не то, к чему стремимся. Надо очень точно представлять конечный результат. Только в таком случае вот нам удастся добиться то, что мы хотим. Вот такие качества лидера, которые нам необходимы на пути для того, чтобы добиваться определенной своей цели. Это для того, чтобы добиваться личностного роста в какой-то определенной сфере в нашей жизни. Оля подчеркнула о таком качестве лидера, как готовность к риску. Да, и сказала, что это качество занимает особое место да, среди прочих качеств. И мы с вами, женщины, участницы программы «Женское и еврейское лидерство», не можем не обратиться к нашим, к еврейской истории и к нашим лидерам еврейским. Мы с вами об этом уже говорили на семинаре и рассматривали, прежде всего, первого еврейского лидера Маше, Моисея, которая рассказывает нам о Маше, когда Бог позвал к нему в пустыне и велел идти в Египет, чтобы возглавить народ и вывести его из рабства. И мы говорили, что тогда, обсуждая его реакцию, что это было проявление скромности. Да? Моше сперва отказался. Дескать, он менее известен, чем Аарон. И вообще Аарон его старший брат. И, наконец, Моше он косноязычен. И как он будет говорить с народом? А по сути, на самом деле, Моше анализировал твои качества и предъявлял к себе как лидеру те же требования, что предъявил бы каждый из нас. Да, и он поначалу даже просто и не понял, почему Бог выбрал именно его. Но мы-то знаем, почему Бог выбрал, э, казалось бы, неизвестного и не харизматичного Маше. Да, предпочел его другим лидерам, в том числе его старшему брату Аарону, который как раз и находился среди своего народа и был его да, э, духовным вождем. Ответ мы найдем, если вчитаемся внимательно в тексторы, что мы с вами, собственно говоря, и делали как раз на прошедшем семинаре. Помните, да, мы встречаем э, Маше, э, рассказывается подробно уже о жизни Маше, когда он э, вырос да, и вступил, совершил свой первый поступок, э, стал избил египтянина, который... убил даже египтянина, который избивал еврея. Вы помните, Маше оглянулся и, поняв, что некому заступиться за бедного еврея, он убил египтянина. Следующий момент. Когда он убежал из Египта, скрываясь от фараона и опасаясь мести за убитого египтянина, он оказался в Мадьяне. И там он, как вы помните, Вступился за дочерей жреца Итро, одна из которых впоследствии стала его женой. Да, на них напали пастухи. И этим доказал он, что готов защищать не только своих соплеменников, но и, так сказать, саму справедливость. И, наконец, история с заблудившейся овечкой, после которой, собственно, Бог и сделал Маше вождем еврейского народа. Это было последнее испытание, и Маше выдержал его с честью. Он доказал что всегда при любых обстоятельствах заступится за слабого, поможет ему. И если мы читаемся подробно, внимательно в историю о спасенной овечке, то мы с вами вспомним, да, как действия Маше, ведь он рисковал, шел спасать, спасать эту овечку, он шел три дня по пустыне, по пустыне, рискуя умереть от жажды, он рисковал, оставив свое стадо, но он рассудил, что большое количество овец вместе под присмотром пастушьих собак находится в меньшей опасности, чем одно заблудившееся животное. Маше считал, что нельзя бросать одного ради блага большинства, что в мире сейчас, к сожалению, не всегда такое поведение проявляют лидеры, и прежде всего политических. Политические, да, они готовы пожертвовать э, каким-то количеством людей, группы людей ради сбора больших голосов. Слишком часто готовы принести нынешние лидеры интересы отдельного человека э, в угоду интересам большинства. Маши же чувствовал боль любого существа и всегда был готов прийти на помощь. Он не спрашивал себя. Должен ли он, входит ли это в его обязанности, если мог, всегда делал. Именно из-за того, что Маше во главе угла стоял, ставил благо каждого, а не абстрактное всеобщее благо, Бог еще его достойным возглавить еврейский народ на решающем, на одном из самом решающем этапе его существования. И Маше убедительно доказал, показал, что забота об одном человеке не только не противоречит заботе обо всем народе, но наоборот, является его обязательным условием. На протяжении всей своей жизни он оставался заступником своих соплеменников перед Богом, защищая евреев, даже когда те совершали самые тяжкие грехи. Помните, о каком грехе мы говорили и о каком поступке Маше? Говорили, как раз разбирали его готовность рисковать. Кто-то скажет, и у всех микрофоны выключены. Какой был самый показательный поступок, что он готов к риску? Он разбил... Уважаемые участники, я прошу прощения, я просто выключилась принудительно всем звук. Если вы хотите сказать, включите у себя микрофончики. Угу. Когда Машей разбил скрижали, разбил. Конечно. Да да. да, да, да, да. Он понимал, что он рискует. Да, да. И когда он как бы вновь пошел к Всевышнему просить за свой народ, который вот совершил такой поступок, сделал себе золотого тельца. Смотрите, вот все перечисленные моменты говорят о том, что каждый его поступок содержал долю риска, да. Когда он убивал египтянина, он рисковал, а вдруг рядом кто-то был, да и видел из египтян, и видел, что он делает, он мог поплатиться жизнью. Когда он выступался за девушек, он рисковал опять же собственной жизнью, потому что постуки могли его убить реально, да. И в истории с овечками мы тоже увидели, что он рисковал своей жизнью. Но мы-то знаем и понимаем, что этот риск привел его к духовному росту, и привел его к положению лидера народного. Да? А давайте еще вспомним, э, мы много говорили об Эстер, на семинаре с данной замечательные сессии, мастер-классы. А какие из ее поступков в истории э, Пурима вы бы назвали довольно рискованными? Был это один какой-то рискованный поступок или можно тут перечислить целую как бы, серию рискованных поступков? Ну, в основном, конечно, во время Пурима, когда Мордыхая убили, именно поступок Эстер какой был? В чем ее был риск? Риск сказал, что она, она? во-первых, пошла к нему, он же не вызывал ее, она пошла к нему сама. К нему это к? К Это можно сказать, что это кульминация серии ее рискованных поступок. Это был самый-самый рискованный поступок. Почему он был рискованный? Могли убить. Она могла погибнуть. Если без потому что никто не осмеливался да, входить царю без его разрешения. Приглашение. Да. Приглашение. Угу. Но у нее не было выбора, потому что народ надо было спасать. А... Нам, а у, вот это не было выбора, она <с признала, что это не было выбора. А кто ее привел к этому решению, к такому, что у нее нет выбора? Мардыхай. Мардыхай, да. А, да, да. И он понимал, ведь он, что рисковал ее жизнью, ее здоровьем, но у него для этого были свои аргументы. И Интересно разобраться, как вы считаете, какие у него аргументы? Во-первых, весь народ ее поддержал, постились три дня, прежде чем она пошла к царю. А это очень большая сила. Uh -huh. То есть, смотрите, она пошла на риск, но при этом а, не бессмысленные совершенно, да, оголтелый какой-то риск, она все же какие-то действия при этом предпринимает, какую-то стратегию вырабатывает, да. А почему она просила народ, чтобы он за нее молился? В чем смысл? Помощь Бога нужна была в этой ситуации. Помощь Бога показать Всевышнему, что не так все плохо. Помнят еще люди о нем, да. Да. да плюс она... еще, наверное, объединение всего народа как бы одной цели. Да, как Это раз разобщенность народа, да, и э, то, что он забыл Бога, а тут вот такой момент их объединить опять вместе. А, и еще, почему именно так вот принуди, как бы, принудил, убедил Вардыхай Эстер поступить? Почему? Он убедил, их, сказав, что она была для этого как бы и ну, создана, избрана, выбрана. Это ее, это ее, наверное, ну, как бы предназначение, а, можно сказать, свыше. А, вот, честно сказать, Мордехай мне как-то он у меня даже с, ассоциируется с Маше. Uh -huh, uh -huh. И у него реально были свои аргументы. Как бы можно было, может, подождать еще какое-то время, да, а вдруг царь бы ее позвал, да, и подождать бы лучше, менее рискованно. Почему нельзя было подождать? Почему? Алло. Ну, вы, потому вы... что жребий был уже закин... кинут. Да, время поджимало, конечно. Время поджимало. Еще, вы знаете, комментаторы говорят о том, что сам факт того, что Эстер пришла без приглашения, должен был ошарашить, так сказать, царя, показать, что это что-то из ряда вон выходящее, и от, от него добиться соответствующего соответствующей реакции, то есть его это должно было заинтересовать. Угу. И вот если вспоминать всю эту историю, какие еще риски были, мне кажется, с самого начала, то, что Эстер э, согласилась участвовать в конкурсе да, красоты на положение жены царя, это уже был риск, ведь она по происхождению еврейка, то есть это уже был риск. То, что она общалась с Продыхаем, которого не любил и всячески преследовал Аман, это тоже был риск. Да? Кроме того, пир назначить, кто она такая вроде бы, да? но с одной стороны, в то время, наверное, это было принято и может быть не столь глубокий риск, но с другой стороны, царь понимал, да, Хашвиро, что ей есть что сказать, а она ему не говорит во время Первого мира, она осмеливается и рискует назначить еще один день, да, чтобы держать э, царя в неведении, она рисковала тем, что он мог разгневаться, раз ты не говоришь, то кто ты такая, чтобы не сказать царю. И для меня, вот мне кажется, был риск и в том, э, вот этой игре с сексуальной саманом, ведь кто знает, какая реакция могла быть у царя, да. Он мог поверить Аману, а не ей. В каждом ее поступке, в общем-то, есть риск, но за которым стоит большая цель, да, и желание помочь своему народу, то есть благородная цель. Кто-то что-то еще хочет дополнить? А пол... эстер, эстер... еще, что Эстер была очень немолода, а ей было лет за 40. И рис... риск заключался в том, что она дерзнула участвовать в конкурсе красоты, и победила. Да, и это тоже риск, да? Да. То есть часто именно на рискованные поступки толкает нас ситуация, да, которая требует решения, и может быть нестандартного решения. Еще кто-то, если что-то скажет, будем рады. Спасибо. Оля продолжит, наверное. Оля, ты микрофон не включила? Или Катя тебя выключила? Нет, я, я, я, Слышно, да? Да. Слышно, да. Смотрите, мы обрисовали вам, так скажем, фронт работ, да, то есть дали представление о том, что нужно изменить, развить себе, чтобы действительно стать лидером, способным вести за собой людей. В первую очередь помните о том, что лидерство – это ответственность. Вы берете ответственность за свою жизнь и за себя, одновременно ответственность за тех людей, с которыми вы работаете. Отдельно ответственность за то, что вы собираетесь сделать, причем личную ответственность. Вы рискуете. Вы своими деньгами рискуете, своим положением рискуете, вы рискуете своими нервами, своим здоровьем, всем на свете. То есть, по большому счету, лидер это тот человек, который обладает удивительным свойством измерять риски и рваться вперед, понимая, что за него никто этого не сделает. Когда говорят у меня ничего не получается, потому что страна плохая, гаишники плохие, муж ужасный, бойфренд кошмарный, мужики все уроды, женщины все тратата -та и так далее. Поэтому у меня ничего не получается. Все, как только вы это сказали, вы не видите. Вас выгнали с работы, обанкротилась фирма, вас покинул любимый мужчина, вас ушел муж, бросил с тремя детьми. И в этот момент как бы святое дело сказать, уроды все, я такая хорошая, я всю жизнь этой стране и мужу отдала, а они меня кинули. Все, это не лидерское размышление. Лидер говорит в самой тяжелой ситуации, что-то во мне не так, потому что если я лидер своей жизни, это означает, что несмотря на то, что происходит вокруг, я все равно обустрою свой мир. Я сделаю так, что мне будет в этом мире очень хорошо. И пускай все не так вокруг, и пускай меня все кинули, и пускай работа плохая, но я сделаю так, что будет все замечательно. Потому что все зависит только от меня. Главное, что вы должны понять, что становление настоящего лидера это процесс, который никогда не заканчивается. Сколько бы вы себе не ставили девяток и десяток, вы бы никогда не решите, что все, вы достигли всего. Это очень э, процесс, который не заканчивается никогда. Как только вы становились... Вы не лидер. Получайте удовольствие от самосовершенствования. Ищите новые способы, чтобы мотивировать себя, мотивировать других. Нашему миру не хватает настоящих лидеров, особенно женщин. И я верю, что именно вы настоящие лидеры. Удачи вам, девочки, в своем личностном развитии, в своем лидерском пути. Но это еще не окончание нашего вебинара, да? Спасибо, Спасибо Оля. Это мои пожелания, Лена, Да-да-да. Во-первых, вот то, что сейчас Оля сказала, мы об этом говорили с вами и на предыдущем вебинаре, да, это называется проактивная жизненная позиция. Собственно, мы об этой проактивной позиции все время говорим, и в прошлый раз мы даже учились, да, как ее формировать. Дальше мы хотим вам представить видеоролик замечательной женщины проактивной по жизни, и представляю этот видеоролик, может, как кажется, он очень согласуется с темой нашего вебинара. Если вы уже видели, слышали, то это замечательно. Значит, вы люди просвещенные, ищущие, и мы с вами идем в ногу. Если вдруг эта информация будет новой для вас, это тоже здорово. Да? Мы рады за вас, что вы увидите нечто новое, интересное и поучительное. Героиня этого видеоролика, презентер, это Тина Силинг, доктор наук по нейробиологии. Она преподает в Стэнфордском университете и является, по мнению студентов, одним из лучших и любимых преподавателей. Она учит молодых людей мыслить креативно, творчески подходить к решению учебных задач, а вместе с этим к решению любых жизненных проблем. Она сама занимается предпринимательской деятельностью, проводит тренинги и семинары, э, кроме своей преподавательской деятельности. Она является автором нескольких книг, которых легко найти в интернете и в аудиозаписи, и просто э, в текстово. Эта книга, например, «Игры для вашего мозга» — это цикл упражнений для развития детей. «Разрыв шаблона» — следующая книга. «Как находить и воплощать прорывные идеи». «Почему никто не рассказал мне это в 20?» «Интенсив по поиску себя в этом мире» эту книгу она написала для своего сына. И очень интересная и поучительная книга «Сделай себя сам. Советы для тех, кто хочет оставить свой след». Если очень кратко о содержании этих книг, то она как раз и говорит, что не добиваются успехи те, кто ничего не делает, которые э, держат себя в рамках правил, и боятся выходить за какие-то правила. Но она как раз и говорит, что все самое яркое в нашей жизни происходит тогда, когда мы отходим именно от этих правил, когда мы ищем какие-то неординарные пути. И не стоит бояться того, что мы совершаем ошибки. И говорит она, что человек не может добиться успеха, не совершая ошибки. И если вы сделали шажок неверный на в своем пути, то ничего страшного, если вы сделаете другой шаг, который вам покажет верную дорогу. Она в книгах не показывает определенные методики и правила, как открыть свое дело, как создать какой-то план. Она дает мотивацию, она показывает, как мыслить шире, оригинальнее и научиться этим пользоваться. Три момента в этом ролике сейчас вы услышите. Во-первых, это готовность к риску, что часто ваш успех зависит от вашего, вашей готовности рискнуть. Второй момент – это как важно строить взаимоотношения с людьми, как важно быть добрым, отзывчивым. Ты никогда не знаешь, что, какие отношения к чему могут привести, но, конечно, она все время имеет в виду как достижение успеха. И третий момент, который она <coughs> подчеркивает, это что никакая идея, казалось бы, самая плохая для других, не надо отвергать. Нужно пробовать все. Сейчас я э, подключу, э, включаю видеоролик и нажму демонстрацию экрана. Надеюсь, у меня все получится, дорогие. Я. Сейчас. Да, на английском языке но там есть э, перевод русский, цифры. Так, а где у меня демонстрация экрана? Внизу. Внизу. А вот у Ага, есть. Пошел мой экран? Нет? Нет. Нет. А вообще не пошел. Сейчас. Да, Лена, мы не видим видео, сейчас. его нужно сейчас остановить и э, не делай полный экран у своего видео, а сделай его, ну, просто сожми в какой-то небольшой размер, для, тогда мы его увидим. Так, ты сейчас, секундочку. Угу. У меня теперь вы. А. Уважаемые участницы, я все-таки выключила звук для всех, пожалуйста. Включите микрофоны свои, те, кто хочет что-то сказать сейчас, для того, чтобы у нас не было постороннего шума. Алло, добрый вечер всему. Чути, не чути. Я не вижу ничего. Никто. Слышно, Алина, слышно. Ага, добрый вечер. Приятно, бачите все. Можно я скажу, я не знаю, сподобається то, что я скажу, не сподобається. Мне так дуже хотелось бы увидеть лидеров тих, которые основали, честно говоря, кешер. Именно основатели, которые являются кешерами, именно вершиной. Ну, вот, вы, ви, будь ласка, что я, може что-то не так говорю, но это те люди, от которых мы, по сути, сейчас тут собрались, да, и те, которые привели нас сюда, да, и дают возможность развиваться, и дают возможность объединять нас всех, да. Ну, если, возможно, на следующий раз, когда у нас будет, очень хотелось бы цих почути и побачить. Дякую, извините, если что-то не так. Я переведу Алину, если наши участницы из России не поняли. Алина, у нас участница из Украины, город Днепропетровск, она предложила, чтобы на следующих мероприятиях, если у нас будут вебинары, мы смогли познакомиться с основательницами Кешера, движением. Я так понимаю, она хочет увидеть Кэрин, познакомиться, она хотела со Светланой познакомиться. Я думаю, что Ольга и Елена рассмотрит этот вариант. Может, сделаем на семинаре в Киеве, что-то вроде открытого телемоста или чего-то, я перевела пожелание Алины. Дякую, спасибо. Ну, потому что фильм был немножко скучноватый. И просто сидеть и перечитывать те титры, которые там были написаны, было неинтересно. А вот именно свой какой-то определенный лидерский пример, вот это было бы здорово. Ты, Алина, права. Дякую. Я же скажу, я выбачаюсь. Я, Нет, я вас... звук, не слышно. Я, что, выключила опять звук, я нормально. Смотрите, мы сейчас говорили, что как развивать свой внутренний потенциал. Цель была такая, да? <смех> И, <смех> кстати, ну, разные идеи хотели вам показать. <смех> да а -а у нас сейчас начинается информационная, я не знаю, всплески такие, да, или информационная кампания, где <смех> на <смех> страницах Фейсбука вы будете получать информацию по различным программам, да, и по различным аспектам деятельности проекта Кешер. Да. И если вы у вас параллельно идет и на украинском сайте, если вы внимательны к тому, что печатается на наших сайтах, да, то, во-первых, там есть история проекта Кешер и рассказано о руководителях и основателях нашей организации, и вот среди серии таких информационных историй, да, статей, первая статья, одна из первых, это статья, которая была написана в результате беседы, интервью с Олей Краско, которая в нашей организации не последний человек, она директор лидерского направления. Так что... Конечно, это правильное замечание, и я думаю, что вы хотите видеть не просто их, как э, людей и отцов-основателей, да? а пока, чтобы они рассказали, представили <связать> свой путь лидерский. Так я понимаю? <связать> я могу, могу я привести свой пример, поскольку <связать> я являюсь основателем организации Кэшер в Беларуси, то есть зарегистрировала эту организацию в Беларуси. <связать> я могу привести свой пример, как я шла, вот, выбирала свою личность на этот путь. <связать> Когда в, 2000, в конце 2006 года нужно было зарегистрировать организацию Всебелорусскую Беларусь, это было ужасно сложно. Я работала тогда директором исторического музея. И для того, чтобы мне зарегистрировать организацию и стать руководителем этой организации, мне нужно было уйти из музея. И когда я приняла решение уйти из музея, мне не понимали никто, кроме моего мужа. Все мои близкие, сестры, подруги говорили, коллеги, 48 лет жизни не меняют. У тебя такой пост, такого поста не уходит. Куда ты идешь в какую-то общественную организацию? Но я приняла для себя решение, что я ухожу. Я зарегистрировала 1 февраля 2007 года белорусскую организацию проект, конечно, в Беларуси, которая существует до сегодняшнего дня. И все, это, все эти двенадцать с лишним лет, 12 с половиной лет, которые э, вот этот путь, я э, не пожалела нисколько, что я бы делала такой выбор, хотя этот выбор был гораздо сложнее, чем та работа моя, которая есть, потому что законы белорусские, к сожалению, э, заставляют каждый день э, просыпаться ночью, смотреть э, сайты правовые, э, быть, не спать ночами, потому что много разных моментов. Ну вот, это мой пример. Спасибо, мне очень приятно. Да, Дякую. Uh -huh. ну, я думаю, что такое знакомство продолжится. И смотрите, обычно мы наши семинары да, начинали с того, что как, как э, сложился твой путь лидера. Мы при этом еще и друг друга у, узнаем больше. Э, если вы помните, если вы были внимательны, то есть путь лидера мы все время обсуждаем. И продолжим, конечно. Uh -huh. То есть готовьтесь и каждый из вас рассказать Будет о том, вас... с чего вы начинали и как вы меняетесь за то время, что вы с нами. Спасибо. Спасибо. Еще, девочки, какие-то комментарии вообще по вебинару, вопросы? поле, мне. Молчат. Молчат, потому что выключены. Включайте микрофончики, девочки, если вы хотите что-то сказать. А не слышно? Ирина, включить надо микрофончик. Она выключила видео.